Приветствую автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня снова поговорим о хозяевах игры. Как я уже говорил, идет игра, есть, соответственно, карта или доска, назовите как угодно. Нет никаких стран, стран нет, есть просто территория, да, которая поделена на определенные сектора. Идет игра, соответственно, страны это просто формальность, не имеет значения, ну чё, Сегодня так эта территория называется, завтра по-другому. Какая разница, да? Сегодня мы это народец так назовем, завтра по-другому. Не имеет. Это не важно. Значение имеет, потому что есть последствия. Но важности нет никакой абсолютно для хозяев игры. Итак, что же имеет значение на сегодняшний день? Правила, они есть. Правила-то есть. Но, насколько нам известны различные игры, в общем-то, правила какие есть, ну, какие существуют игры, из сегодня нам известных, это нужно понимать. Вот эта игра, она больше похожа на шахматы, да? То есть вот, вот эти президенты, фишки, фигуры, они двигаются согласно, соответственно, вашего оппонента движением отталкиваются. Как-то вот движение фигур оппонента влияет, соответственно, какой ход вы сделаете следующий. Или же, или же то, как вы будете двигаться, зависит от кубика, от фортуны. То есть хозяева иг игры, они кубиком руководствуются, да? циферком на кубике, или все же от действий оппонента. Вот, в общем-то, единственная значимость, как я ее пока вижу. Есть еще, конечно, игра, но это больше, скажем, даже не игра. Ну, пример. У буддистов, вот у них, соответственно, три стержня, на них, соответственно, с одного стержня надо переложить кольца на крайний стержень, третий, да, так, чтобы, соответственно, кольца больше на меньшее ложить нельзя. Вот единственное правило. И, соответственно, этих стерней три. Вот. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, даже есть более усиленная версия из пяти, что ли, там, стержней. Не знаю. И здесь, в общем-то, вы переложите через, ну, просто миллионы лет соберете этот стержень. Даже если вы будете там сколько-то этих движений в секунду делать, да, у вас не хватит жизни. нескольких жизней. Миллионы жизней не хватит. Такая вот игра, они в нее играют, как они считают, да? Вот ну, такая игра в одиноково, скажем так, да. Рукоблудие такое. Вот. Интеллект... Ну тут даже интеллектуально ты ее не назовешь, потому что тут особо напрягаться не надо. Это как, знаете, ходить научился идешь на автомате. Также и они поняли правила, и на автомате можно эти, в общем-то, кольца перекладывать. Неинтересно. Ну, говорю, в одинокого играть, да? Вот. Тихо сам собой, я веду беседу. А вот когда есть все-таки оппонент, да, вот то нам уже интересненько все-таки понять, как он действует-то. То ли он э, руководствуется, какой шаг сделает его оппонент, то ли он просто тупо кидает кубик, а там уже, так скажем, вес, да, гравитация, какой бы она ни была, да, сделает все такое, что там решит фортуна. Да? Вот, куда он там сходит? Пропустит ход, попадет в тюрьму и так далее, и так далее. Ну, как в монополии. Вот такие мысли уважаемые автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего видео.